Я вновь приветствую всех подписчиков канала Антона Зорина, а также гостей канала. Мы очень... Долгий был у нас перерыв, ребята, но сегодня лекция будет очень насыщенная, с очень большой информацией. Вернее, скажем, широкой информацией. Сегодня мы будем говорить о хлорите. О хлорите. Некоторые технологии это знают, но, я думаю, что большинство вряд ли знают об этом. Что такое хлорид? Хлорид – это минерал, лечебный минерал, который явил миру Джим Хамбл. Если кто-то заинтересуется, я вам очень советую почитать книгу Джима Хамбл, который явил вот миру этот, этот минерал. Против этого минерала не устоит ни один вирус. В 90-е годы он в свое время лечил половину Африки, ну так вот грубо скажем, половину Африки, от малярии. Малярия, она там тоже бывает разная, бразильская, более сильная, чем вот обычная, как бы сказать. Вот. Что такое малярия? Если человек выживает после малярии, он будет инвалидом на всю жизнь, то есть припадки, проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, проблемы с коленями и все это прочее. Там очень большие боли, в общем, и чтобы как бы глушить это, все больные применяют обезболивающее, то есть загоняют эту болезнь. Вот. И, значит, Джим Хамбл, он им давал просто лошадиные дозы. Ему некогда было их медленно как бы лечить, он давал им лошадиные дозы. Вот Их, конечно, поносило и рвало, потому что обвал вируса, бактерий был такой большой, что почки справиться не может. А мы знаем, что если справиться почки не могут, обязательно у нас идет либо рвотный, либо, либо поносный процесс. Вот. Но через два дня они были полностью здоровы. Конечно, врачи это приняли в штыки, но основная врачебная мафия, скажем так, потому что это слишком дешевый и очень, и очень действенный аппарат. Значит, что такое хлорид? хлорид? Вот я пишу хлорид через букву Т. Вот его формула. Натрий хлор О2. Натрий хлор О2. Вот. Это еще технология называется ММС. Сейчас есть сайты, и я вам дам ссылочку, где, где вы через сайты можете вы, выписать этот, этот продукт. То есть этот продукт, он будет убивать все, Там данные и О... И, нет, самое... То, что убивает рак, убивает все виды гепатита, абсолютно все виды. Вот, описаны случаи борьбы с ПИДа. То есть перед, перед этим окислителем а работает вот эта группа, хлор-О2. Вот. вот Это вот эта вот группа работает. Устоять ни один вирус не может. Сейчас вот, конечно, в мире большая паника с этим коронавирусом. Так для коронавируса, вот я показываю два вот этих, вот он хлорид. Хлорид, у него пипеточка своя. И он гасится, кислота лимона 50%. Мы, мы, мы все скажем. Так вот про коронавирус. Коронавирус и вот это лекарство. Это как легкий насморк. Убивает сразу это, это все. Если делать профилактику, кстати, на российском рынке этот минерал давно. То есть я, я читал форумы с девятого года, где люди обмениваются опытами, как они применяют и что это применяется, потому что применя, применяется он каплями. Можно делать, значит, профилактику просто здоровым людям, но ну, здоровых людей сейчас практически нету, вот. В качестве профилактики можно. Либо уже вы это применяете, если у вас ну, онкологическое заболевание, гепатиты, опять-таки, коронавирус, там, все вот это. Вот. Значит, сайт, так он и называется, вот я, я здесь пишу, хлоритру. Вот так вот, хлорид ру Где два этих минерала высылаются, вот, хлорид и лимонка. Я тоже себе выписал хлорид, так что по той же цене я могу высылать вам, вам его. Лимонку я вам высылать не буду, смысла нет. То есть вы покупаете кислоту лимонную и делаете 50%. То есть купили пакетик лимонки, на ней написано 10 граммов. 10 граммов. Значит и воды вы добавляете шприцом 10 граммов. Ну, в такой, в 50-граммовый флакончик я сразу два пакетика по 10 граммов сыплю, два шприца воды добавляю, можно обычной воды, там кипяченой, не кипяченой, здесь, здесь разницы нету, вот, добавляю. И все, и перемешивайте, через 10 минут, вот, то есть два шприца, то есть 20 грамм высыпали, Через вороночку, бумажную вороночку сделали 20 грамм эти выспали. Залили 20 граммов воды. Закрываем крышечкой и перемешали все. И я привязываю каждый. Пипетка должна быть своя. Вот у меня пипетка должна. То есть хлорид у него своя пипеточка, у лимонки своя. И мы делаем в равных пропорциях. Сейчас я вам буду показывать, ребята, как это делать. Я сам пью для это, профилактики тоже. Вот. Пью я по 8 капель, то есть 2 капли, я считаю все от, от, от хлорита. Окислитель я считать не буду. То есть 2 капли хлорита утром, 4 капли в обед и 2 капли вечером. То есть в день я пью 8, 8 капель хлорита но для профилактики, кто делает это первый раз, я не советую. То есть пейте по две капельки, пускай организм привыкнет. Извините, пусть организм привыкнет, потому что первое время будет немножко поташнивать. Вот. чтобы этого поташни, но поташнивает не от хлорита самого, а поташнивает от обвала бактерий. То есть бактерии, то есть вот, вот эти вот трупики бактерий, они вызывают у нас бактерий и вирусов. Причем лупит он в большей части, ну как вот по, по данным, лупит он все-таки плохие бактерии и плохие вирусы. В теле взрослого человека бактерии и вирусов порядка 4 кг. Вот. То есть обвал идет сильный. И вот первые денька-два, ну так вот немножко, но это переносимо, переносимо все, это в легкой форме. Вот я просто говорю, что это будет, но это переносимо легко. Через денька-два вы уже насыщаетесь, очищаете и продолжаете пить. То есть у вас уже нету как бы такой реакции. Профилактику буду делать 21 день. Я сейчас пью, ну неделю, скажем. По, по 8 капель. Я сейчас это пью легко и сейчас мы будем показывать, как это делается. Как это делается. Значит, берем первым делом хлорид. Открываю, вот я показываю, открываю хлорид. Я его специально переваливаю в эти 50-граммовые пузырьки. Ну, покупаю муравьиный спирт, он спирт жена выливает, там ноги протирает, там или еще что-то для, для лечебных целей очень. А пузыречек, они стоят очень дешево. И сюда наливаю хлорид. Вот, сейчас я вот смотрите, открыл. Беру я капельницу. Сначала оттренируйтесь капать в саму же пипеточку, чтобы вы почувствовали нажатие. Как это ну, нажимается, чтобы не было лишних капель. То есть вот подцепили мы. Глядите, раз, два, все. То есть вы уже почувствовали. Берем стакан. Саш, покажи. Раз, два. Все, хватит. Лишнее выливаем, закрываем, работаем спокойно. Пипеточку одели. Пробочку одели. Все. То есть у нас здесь две капли, две капли хлорида. А давайте-ка я 4 Я вам покажу, а то скажете, что... Я, я буду сейчас пить 4 капельки хлорида, чтобы в стакане вы увидели. То есть я еще две капельки добавлю. То есть раз, два. Все, хватит. Лишнее выливаю. У меня остается, поэтому обязательно у каждого своя пипетка. Вот я ее скотчем привязал. Так, теперь спокойно закрываем, хлорид мы капнули, четыре капли. Теперь мы открываем лимонку. Ну, лимонку можно, конечно, без уплотнительной крышечки, этот самый, просто, но хлориду, уплотнительную крышечку надо опять. То есть я опять беру лимонка 50 то есть как я говорил, как ее делать. Я сейчас подцепляю. Ага. И вот мне надо 4 капли. Раз, два, три, четыре. Все, 4 капельки. Остатки могут они остаться, потому что из пипетки. Ждем 40 секунд. Ну, скажем, 7 уже прошло. Закрываем спокойно. И сейчас считаем. Делается желтая жидкость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Смотрим. У нас получается жидкость ярко-лимонного цвета. Ярко-лимонного цвета. И добавляю я воды половина стакана. Вот. Обычной воды, но у меня здесь, видите, она хорошо пенится, это право-винтовая вода. Кто видел мои ролики, гормос вода, ну, можно и делать право-винтовую, то есть перекрыть вот этот кран. Вот этот кран полностью перекрываете, и вода будет в капельном режиме право-винтовая. То есть яды все переводятся в правую часть, тогда эта вода пьется легче. Вот я ее перемешал. Четыре капли. Но я не советую вам начинать с этих четырех. С двух капелек. И я ее пью. Вот все. Следующий прием мой уже будет. То есть утром я тоже пил. Две капли. Сейчас время уже обед, Два часа. Я выпил 4 капли. Как ее пить? Ее пьют либо за час до еды, либо за час после еды. Но по после ролика, значит, потом, когда Антон его выложит, у меня там будут ссылочки. То есть и на Хлоритру у нас есть два сайта. И на ММС еще один сайт, где тоже высылают все. Все вот это вот. Высылают. И вот где... Второй сайт ММС, вы с левой части увидите, как пить, при каких болезнях, какие протоколы и все это. Ребята, все это уже, как бы сказать, у нас отработано. Но информации об этом очень-очень и очень мало. Сейчас вот украинские друзья, они применяют вот эти вещи, они технология называется ММС. Вот. ММС и водородное дыхание водородного генератора. Вот эти две вещи, они просто делают чудеса. Потому что это делает обвал всех этих вирусов, буквально всех. А водород, он как раскисляет мозги, очищает сосуды, но он же еще дает и заряд. Вот, у меня сейчас несколько короче стаканчиков, ой, сейчас, ребят, извините, я отлучусь, я хотел, но не приготовился. Вот, мы отошли от ячеек, сейчас мы делаем такие, но ну, вот мне один друг выслал небольшой набор 10 комплектов. Она чуть-чуть туже. -чуть вот эти трубочки. Вот. Мы делаем зазоры. Это у меня просто в качестве зазоров они сделаны. Вот. Но я там не, не вот этот пластик. Я э, другие не делаю у нас получается. То есть, пожалуйста, заказывайте небольшое количество, но оно есть. Особенно там пожилым людям, кто хочет хорошую профилактику. И вообще этот аппарат должен быть дома. Этот аппарат должен быть дома. Значит, я вот так вот коротко пробежался, значит, там по ссылочкам посмотрите потом. То есть помните, что вот эта паника про коронавирус. Коронавирус это просто боевой вирус против китайцев пустили. Кто их пустил, не знаю. Американцы заявили, что у них есть... Э Против, противовирусная вот эта сыворотка, но как они ее могли получить, не имея вируса, это нереально. Чтобы получить противовирус, нужен сам вирус. То есть, значит, у них был уже это, этот вирус, практически говоря. И даже на этот вирус есть патент на, на изобретение, это все рукотворное. Так, теперь следующее. Сейчас у нас там сколько еще времени есть, да? Немного. Не так, следующее. Я хочу вам сказать новое про лампу Суржина. То есть вот лампа Суржина. Это как бы бюджетный вариант, который работает отлично. Я вам сейчас скажу новое, о чем Суржин и не знал даже. Вот, есть двухламповые, но это не суть. Мой ну, друг, знакомый, израильский онколог Давид, фамилию я его называть, не буду, значит, он тоже смотрит мои ролики, следит. Он заказал эту лампу, выслал, и что они увидели? Он говорит, я задался вопросом, как это свет от лампы сужена проходит полностью. Он лечил крупных паразитов то есть к нему пришел пациент он доктор очень широкого профиля вот. и значит к нему пришел пациент он сделал ему узи и он увидел крупных паразитов там вот он включил лампу несколько часов значит поработали этой лампой сделали колоноскопию то есть это самое то есть он увидел опять через узи что они все мертвые сделали колоноскопию то есть Человека промыли, потом он еще раз приходил, обследование и все это прочее. Он задумался, как же этот свет проникает глубоко так. Обычный свет, но на сантиметр, ой, там несколько миллиметров может пройти. Вот. И когда он его стал изучать, и он обнаружил, что лампа сожжена дает внимание терагерцовые излучения. То есть не гигадерцовые, а тера-дерцовые. Это самое излучение. Вот. Как их можно обнаружить? А, нет, что такое излучения? излучение? дерцовые излучение это излучение наших клеток. Это излучение наших. Это приемы передачи информации между клетками. Это сверхбыстрая информация. То есть вот почему вводят 5G, там ведь просто частоту увеличивают. Уже не в мегагерцах, а в гигагерцах. А здесь мы имеем терагерцы. Там, там просто все это мгновенно передается от каждой клеточки к мозгу. И мозг уже там решает, что надо там сделать, и как, и почему. То есть терагерцы. Ну вы скажете, а как это проверить? Работают это лампы или, или, или нет? У меня, друг, из... Тюмени, Сергей, Сергей привет, спасибо. Он имеет датчик, это самое, вот радиационные датчики, бытовые радиационные датчики. И он говорит, когда, а он переделал всю проводку через вилку, которая Авраменко, вот как я, это самое, говорили, то есть на фазу он пустил эту, эту, эту вилку, то есть из мощных диодов. Он говорит, Юра, я не пойму. Когда у меня свет выключен, фон показывает 0,9. То есть прибор показывает 9 0,0. Но, говорит, когда я включаю свет, фон, говорит, у меня повышенный. Я говорю, пожалуйста, Сереж, сделай 50 сантиметрах датчик. Он замерил датчик, у него получилось 0,14. То есть датчик как бы показывает радиацию. Хотя радиации нет, но датчик показывает терагерцовые волны, которые принимает прибор. Все эти приборы, они сделаны вот именно на, на, на, на высокочастотных, то есть прием высокочастотный, когда идет радионуклидный распад, чем отличается радиация от, от простых. Радиация идет, то есть там идет радионуклидный распад с выделением там всяких ну частиц вот а здесь у нас идет просто волна и вот эта волна то терагерцовая и правовинтовая, винтовая вот она благодарна но она убивает наших паразитов которые завернуты влево вот такое значит это самое как он мне сказал а датчик радиации у него радекс то есть английскими РАДЕКС вот. то есть потом я, я попросил Женю из Японии, Женя приветствую тебя она повторила, то есть у нее есть такая же лампа обычный фон показывает то же самое у нее показал 0,09 а когда она включила в 50 сантиметрах у нее показала 0,15 то есть эти Терра-герцовые волны, они очень легко, самое, улавливаются вот этими датчиками. Так что э, спасибо со жену, но ну, вряд ли он знал сам о, о терогерцовых излучениях, которые дают. Ну, Владимир Николаевичу, спасибо. Если он нас сейчас видит, ну все равно, я думаю, видео это передадут ему. Вот такие, значит, вещи. Так, Саш, сколько у нас там еще времени осталось? Четыре минутки? Так, подытожим, значит. Про это я вам сказал. Хлорид будут потом написано. Если совмещаем с водородным аппаратом, будет, будет просто супер. С катушками, Мишина, мы тоже работаем. То есть, если там онкологии или что-то прочее применяем, Катушка Мишна, потому что катушка Мишна на интенсикацию снимает очень хорошо. Многие знают э, то, что после запоев, после обильного э, винопития применяют катушки Мишна, чтобы быстренько снять интенсикацию. То есть уже будет как бы полный цикл, потому что против этого не устоит ни один вирус. Ни один вирус. Ну и вот, в общем-то, мы еще сказали про лампу Суржина. Вот, то есть вот такая вот информация, ребята, делайте. Все это есть в предыдущих роликах. Вот, знакомьтесь на канале Антона Зорина. Делайте, пожалуйста. Кто не может делать, будем, конечно, высылать аппараты с этим вот водородом это и будет помощь нашему каналу потому что следующим этапом мы будем заниматься энергетикой то есть я давно как бы в этой теме и мне хотелось бы поделиться с этим конечно сейчас очень много данных на канале грех владивосток ссср он молодец там такой плодовитый что по, по два ролика в день я думаю как, как, как же ты спишь это, у него очень много хороших и практических идей, что энергию мы берем, а счетчики не, не мотают. Грег молодец, конечно. Это Григорий. Так, ну ладно, в общем, то, что я хотел сказать, я вам сказал. Такой поток информации. Ссылочки будут. Вот, пишите все. Под емейлом, e мой емейл e стоит под, под роликом, меня звать Юрий, выпускает Антон Зорин, меня звать Юрий Шаршов, поэтому идет там Юрий Шаршов, шаршов 777 Ру. Пишите на, на почту мне, будем отвечать, будем, будем работать, потому что не каждый сможет сделать это и не каждый сможет сделать вот это. Вот, и опять-таки скажу, я использую правовинтовую воду, то есть ормуз-вода, ну, можно просто правовинтовую, для того, чтобы запивать вот это дело. Да, выпили вот это, через некоторое время пьем еще стаканчик этой же воды обязательно, чтобы был выход. И последнее, с катушками на сухую не работайте, мы активизируем почки первым делом, для чего? Чтобы сделать вывод. Но вывод может быть только при, при наличии у нас большого количества воды. Поэтому перед катушечкой стакан воды, после лечения стакан воды, и будет у вас правильно все. Ну давайте, всего доброго, ребята. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся. что поехали я приветствую вновь всех подписчиков канала антона зорина сегодня наша тема будет такая значит катушка мишина секреты суржина я уже говорил в предыдущих роликах о технологиях суржина владимир николаевич конечно он большой молодец что выпускает такие приборы но цены на его приборы ребята очень и очень высокие то есть у него там есть лампа, вот, у него там есть э, технологии ещ еще другие. Сегодня мы будем открывать все, все эти секреты. Значит, с чего мы начнем? Сама, сама суть э, технологии сужена сводится к подавлению левых паразитических э, э, лучей. К ним относятся излучение компьютера, излучение э, телевизоров. Все, что левое, это паразитическое, потому что паразиты, живущие в нас, вот, они тоже имеют левовращательный спин. Ранее мы, мы говорили о право-винтовой воды, вот прибор. Я просто напомню, может быть, кто-то из новых людей, кто нас сегодня смотрит. Вот этот прибор, он дает право-винтовую воду. То есть он наполняет наши клеточки право-винтовой водой, плюс низкокластерной водой. Вот. Но сегодня мы будем говорить об чисто электричестве. Все вот знают, что излучение компьютера вредное, излучение телевизора вредное. А вот если спросить, что в нем вредное, там частоты или еще что-то, ответить на этот вопрос внятно, вряд ли кто сможет, а вредным в нем именно левостороннее излучение, которое идет, потому что лево, лево это стороннее. И это все паразитическое. Суржин сумел перевести как бы в его приборах присутствует как и лево, так и и, и право. Поэтому его приборы работают, ребята, аналогично так же, как, и, так же, как и, и катушка Мишина. Поэтому вот эти два понятия, они будут очень связаны. Но уже частоты там, конечно, будут совершенно, совершенно другие. Сейчас мы рассмотрим несколько приборов и самый простой прибор. Значит, с чего мы исходим? Наша Теоретическая база, на чем она основывается, вот у меня и у суржина. А вот на чем? Это переменный ток. Вот он график переменного тока. То есть это идет синусоида. Но как мы, мы видим, вот это обычное включение здесь. И вот здесь вот показано электронно-позитронные пары. Переменный ток это движение электронно-позитронных пар который обозначен электрон имеет знак минус позитрон имеет знак знак плюс но у них все равно идет излучение электронное а сам сам э, ну, электрон имеет излучение только левое только левое позитрон же как антипод имеет излучение правое это все равно, вот, как магнитики вот здесь вот движутся, также движутся, и у нас заряды север и юг. Точно так же вот, они перетекают, и точно так же вот, они, они уходят. Поэтому излучение от левых приборов, оно идет только левое. Что же делаем мы? Когда мы ставим мостики или две вилки авраменко? Вот я сейчас показываю вам вот этот вот рисунок. Вот. У нас входит переменка и выходит переменка. То есть все приборы у нас работают точно так же. Но у нас появляется что? Ключи, ключи, они же вентиля. ну так вот. Нет, самое. они уже пропускают только плюсы и только минусы. Плюсы это позитронная энергия. Минусы это, это электронная энергия. Но уже разница в чем? Потому что позитронная энергия, она правовинтовая. Она правовинтовая. А электронная, она идет левовинтовая энергия. В предыдущем ролике я вам показывал позитронную катушку. То есть вот она у нас обычная катушка Мишна, ничего не надо переделывать. И мы к ней даем вот эта самая схема, вот эта самая схема, что показано здесь. Она находится вот в этой коробочке. Мы просто подсоединяем ее, подсоединяем ее к этой катушке. Вот, подсоединяем. То есть она у нас является промежуточным звеном между катушкой и и генератором. Все, и у нас уже пошла позитронно-электронная энергия с переменным спином. Правый левый, правый левый. Это очень эффективно убивает паразиты. Так, про это, ну кто не видел, смотрите предыдущий ролик. Вот, это у нас позитронная катушка. Эффективность, повторюсь, еще у нее очень и очень высокая. Теперь же мы будем работать с суржинскими приборами. Сама схема, она вот, она очень и очень простая. Что мы делаем? Я вот беру простую розеточку. Я их сделал два типа розеточек. То есть сначала я делал розеточки, основанные на двух вилочках Авраменко. Вот у меня диоды. Один смотрит в одну сторону другую в эту сюда мы подводим фазу либо ноль у нас их две будет вилочки вот для этого я лучше разберу чтобы вам было понагляднее сейчас мы это быстренько сделаем и поговорим об этом все это очень просто это может сделать каждый кто держал в руках паяльник Хоть один раз в жизни комплектующие, очень дешевые. Так, Саш, давай-ка мы наедем. Вот покрупнее. Я вот так вот подержу. И вы увидите, одна вилка идет отсюда, другая вилочка идет отсюда. Вот так вот сейчас. Наехали. Видно, хорошо, да, Саша? Все, отлично. То есть, вот у нас идет одно плечо, там фазы или ноль, разницы нет. Второе, второе плечо. Вот, но эти диоды марку, кто у нас первый раз смотрит, сейчас я вам скажу, как куда то я делал свои диоды. Так, марка его ФР 560 то есть... Нет, нет, нет, вы вот видите, немножко подготовился, куда-то делайте диоды, так, она должна быть обозначена, а вот, опять-таки нет, ну только что был, ладно, то есть мы диодовую вилку, но я от этого отказался, отказался, почему, потому что у них и это трехамперные диоды, трехамперные диоды. То есть телевизор они тянут спокойно, если вы включите телек, он у вас будет работать. Но если вы включаете компьютер, то помните, включать надо только монитор. Вилку от монитора включаем сюда, вот. Берем керамические розетки, у них очень хорошие контакты. И вот это все дело у нас умещается. Клеевым пистолетиком вот таким я их фиксирую, чтобы они у нас не болтались. То есть вот она у нас пошла, там скажем фаза, она заходит, а уже отсюда идет на клемму этой розетки. То же самое ноль у нас заходит на вот эту вилочку, а уже отсюда она идет на совершенно... Другую крему розетки. Но еще хочу сказать вам вот что. Я потерял свой музыкальный центр от компьютера. Там у меня микролаб был порядка 40-ватник. Потерял. Почему? Потому что здесь у нас идет чистая статика. И когда я включил микролаб, у каждого музыкального центра есть, как вы знаете, это самое... Электролитический конденсаторы емкость там их нехорошая, и вот это вот, оно пробило мне один диод. Трансформатор у меня стал питаться на одном полупериоде, то есть э, трансформатор микролаба у меня полетел. Чтобы такого не было, чтобы вот этого не было, обязательно, вот значит, вот у нас клеммы розетки, которые питают уже вот отсюда, вот. Обязательно ставим, ну, примерно на 150 килоом, 150 килоом вот между вот этими клеем. Ну, я ставил и вот такие, оно уместится здесь, это все Это двух Омники. Ну, пойдут и вполне и одноумники если даже меньше, чтобы нагрева не было, можете их сделать ой, последовательно, то есть там, ну, порядка 300 килоом ну в пределах вот этого тогда заряды стекать будут а иначе статика у вас просто выбьет один из из диодов и у вас пойдет на на полупериод с одним полупериодом конечно в трансформатор звукового центра он просто полетит ладно поэтому вот сейчас я вам покажу что я стал теперь делать я перешел на мостики. Вот. Перешел я, значит, на мостики. Сейчас мы быстренько это покажем. Тоже, если будете под компьютер ставить, обязательно ставьте туда, обязательно ставьте туда килоомные сопротивления, номинал которых указал я выше. Мостик называется БР-1010, то есть это 10-амперные мостики, вот я их показываю. Он очень аккуратно, видите, он прям впритык заходит в боковые части, свободные части, двухместные розетки. Опять-таки керамическую беру, потому что у них здесь пружинки хорошие, очень хорошие пружины, вот. Вот, схема питания, она у нас пойдет уже вот такая. Вот, то есть у нас один стоит мостик, вот вилка 220 пошла. Вот он пошел, один мостик. Переменные части все делаем вместе. Вместе, вот они в сплошной линии у нас указаны. Вот они, переменки, они показаны. Потом от плюса к минусу делаем перемычку. Делаем перемычку. И даем на клеммы розетки. Ну, вот здесь же у меня показана и нагрузка. Вот в чем, собственно, это и есть суть сужинских тех технологий. Вот в этом, ребята. Вот здесь вот у меня указано даже 150 кОм. Вот. То есть, если сделаете вот так вот, БР-10, -10, 1010 то есть 10-амперники они уже спо спокойно выносят спокойно выглядеть это будет вот так вот саж давайте еще разок наедем сюда чтобы все это увидели я специально делал все это одним цветом вот так хорошо не будем тратить драгоценное время теперь что я делал его значит светильники ну его светильники необычно использует лампочки Галогенки. Вот такие он лампочки использует. Галогеновые лампы. У них то, что удобно, у них спираль идет вот так. Это очень удобно. Почему? Я вам скажу чуть-чуть попозже. То есть, вот эта лампочка 35 Вт. Ну, а кто хочет погорячее, используются лампочки в 50 Вт. Вы можете, я сделал уже где-то порядка пяти светильников, и я их отдал уже нуждающимся людям, и мы увидели их высокую эффективность. Я брал дешевый настольный светильник. Цена его порядка где-то 350-390 рублей. Они удобны тем, что они гнутся в зафиксированном положении, можно поймать положение любой. То есть вы по чакрам можете вот, ну, работать. Этот свет проникающий, то есть будет электронно-позитронный 25 герц. То есть, вернее, в 50 герцах, но вот этот будет уже сочетание идти. Что мы, значит, лечили кожное заболевание? Прекрасно! Поэтому, кто сделает вот эту лампу, там и переделывать-то очень мало. Вот в этих лампах в настольных, это китайские лампы, я, конечно, убираю у них абсолютно все, оставляю корпус. Убираю керамический патрон, который крепится на отражателе лампа угольничком. Надо всего лишь перевернуть этот угольник. То есть он стоит как бы в задней части, вот так вот. Перевернуть, и он с передней части. И туда уже легко крепятся патрончики для вот этих галогеновых ламп. Все это очень дешево, все это продается, правда, сборку этой лампы придется, ну, повозитесь маленько, потому что вот этот угольничек крепить к этому основанию, там тяжеловато маленько, но оно стоит того. Сужин также использует двухламповые, у него двухламповые, вот и я вам показываю, это тоже... Как вы помните, галогенный прожектор, здесь у него, значит, отражатель был, который, а, значит, галогеновая лампа, она шла вот так вот. То есть она там была вот такая длинненькая. Вот, тоже здесь снимаете одним, ну, то есть вот эту вот откидную крышку, она снимается очень легко, снимаете керамические вот эти вот контакты, Потом опять-таки здесь и переделывать-то ничего не надо. Вот эта поперечина, она, значит, держала м -м, отражатель, отражатель. Вы его только переворачиваете и сверлите четверкой посередине. Четверкой. Вот посередине вот здесь. Вот. Сверлите и ставите четвертый винт с М4. И шайбу. Все. Перевернутый. И у вас получается готовые... Саш, наедь посильнее. Вот так вот, чтобы было все это очень крупно. Вот так вот видно. То есть видно вот этот патрончик, как вот он крепится. Хорошо, отлично. Давай сейчас он Все. Вам только остается выбор включения ваш. Вот Сюда вы опять-таки ставите вот этот вот мостик КБР. То есть, если даже вы пятидесятки поставите, это 100 Вт. Для этого моста это не нагрузка. вот, Потому что он 10 Амперный. Вот он здесь, вот он очень легко умещается. У вас просто есть выбор. Включить эти лампы синфазно, то есть одновременно либо противофазно. Противофазно эффект будет еще выше. О чем и говорит Владимир Николаевич Суржин. Поэтому вот такие вот простые вещи. Телевизор я перевел. Я все свои телевизоры. У меня их три. Две плазмы и одна старенькая Сонька. Вот. Я их перевел в этот самый режим. Я просто вот сделал вот эту розеточку. Вот эту с 10 Амперными. Но здесь вот я только еще пишу. Вот у меня надпись: чтобы не вздумали через эту маленькую переносочку. Да, провод я беру. Мягкий провод 2 на 0,75 квадрат. Этого вполне хватает. Вот. И очень удобно паять этими проводами. То есть он не толстый и вполне. Это самая мощность пропускает э, через себя. Телевизор изменяет сразу же, сразу же, картинка телевизора меняется. Уже делается что-то, ну, типа как 3D-эффект, вот такой, и четкость телевизора лучше. И вы это почувствуете сразу, вот, кто занимался, кто пил вот эту с воду а направо винтовая вода, еще раз говорю, у вас появятся те же самые ощущения после, вернее, во, во, во время просмотра вот этого телевизора. вот. Лучше, гораздо лучше картинка. Через неделю у меня очень четко отреагировали на это цветы на подоконнике. Их листья стали из вот таких, они а просто сейчас вот такие. Ну, Тащить я их не буду, экономлю время, у нас еще минут 10 есть, и мы их используем, значит, вовремя. Значит, здесь все понятно, почти что ничего переделывать не надо. Берете только галогенные патроны, галогенные лампочки, 35 ватток, здесь вполне хватит. Когда вы будете просматривать телевизор в этом режиме, через некоторое время, ну, минут через 5, примерно, вы почувствуете в комнате свежесть. Это позитронная энергия, именно свежесть. А когда вот я включал вот эту лампу с 50 ватной галогенкой, прям свежесть очень чувствуется. Ставите вот эту вот одноламповую, она работает очень хорошо. Можете раздеваться, можете. Нет, этот свет все проникающий. Не пугайтесь, если через некоторое время у вас пойдут прыщики. Это очищение кожи. Через неделю примерно они уйдут. Этот цвет убивает паразитов. Он, он, он, он убивает очень много грибков и все. То есть когда вы будете просматривать телевизор, либо включая эту лампу, пространство, пространство в этой комнате будет у вас уже, как бы, самое очищаться от одноклеточных грибов. А грибов у нас полно. Каждый вдох это считайте 10 тысяч спор, а не у вас. Вот. мы от них не денемся никуда. Мы живем в паразитическом мире. они захватили этот мир миллионы лет тому назад. и они, они практически управляют нами. Все, кто с вот такими животами, знаете, вы кормите паразитов, вы, вы хотя бы видели йога хотя бы одного который был весом под 80 кг, нет. Все йоги, они худенькие, но они и живут -то, там 200 лет, даже, даже более. Это, кажется, фантастика, нет. Человек должен жить очень долго, но он живет из-за того, что паразиты, он живет очень мало. Он кормит их, они просят, давай-ка покушаем сегодня это, а завтра это. Вот. Они руководят, нашими мозгами практически это, это делают они вот но ну, если вы сделаете мощные мосты вы также можете запитать и микроволновку и она уже из из опасного то есть и пища в ней уже будет совершенно другого качества совершенно другого качества и она уже будет иметь Лечебный, ну как, не будет иметь, скажем так, давайте уж, это самое, по минимуму, не будет иметь вредный эффект. Ну и для, как бы сказать, по окончанию, а что нам мешает перевести квартиру полностью, полностью на, на электронно-позитронный режим? Ставим вот такой мост сразу после счетчика. Конечно, мосты там уже надо будет иметь мощные, потому что, чтобы там и сварку включить. Ну, 4 диода по сотни ампер, это девать некуда. Там и радиаторы даже ставить нечего. Вы помните, были советские диоды. но ну, сейчас есть и 50-амперные диоды, можно их ставить. Вот, вот такая вот вещь. Так, еще раз покажу, значит, как я запитывал ТОР. Вот ТОР либо Бублик, вот. Значит, СБ-560 диоды, идут вилочки, генератор, катушка ТОР. Точно так же можно запитывать и плоскую, разницы никакой нет. Эффективность уже будет у нас очень и очень высокая. Так, у нас еще 5, 5 минут есть. Вот, эти пять минут я бы хотел посвятить это самое, 4 минуты, подсказывает мне, вот, 4 минуты я бы хотел позвонить, ну, отвечу коротко, на позитронную катушку, конечно, вот откликов мало, потому что, ну, я не знаю, почему там были такие, надо вот послушать, что еще Мишин скажет насчет этого, ребята, Мишин занимается совершенно другими делами, вот он прошел вот это, ну, может быть, увидит, может быть, он будет реагировать, может быть, нет. Но у нас голова-то есть, каждый должен думать. Пробуйте, пробуйте, вы почувствуете разницу. Почувствуете очень большую даже разницу. Очищайте пространство, хотя бы комнаты, где у нас живут дети, где, где у нас готовится пищи и все, и все это проще. Вот. Любая лампочка, любой холодильник у вас будет уже работать в электронно-позитронном режиме. Потому что, как мы видим из этого графика, у нас не меняется ничего. Вот. Мы уже это глядели осциллографом. Большое спасибо Леониду, у меня осциллографа нет. Но он тестировал все, все вот эти вещи. То есть синусоида, она и в Африке синусоида. То есть только у нас будет отличие. Моторы будут работать точно так же, как они работают. Но они не будут работать уже в чисто паразитическом режиме. Если бы все сотовые вышки, а теперь подумайте сами, почему. Вы думаете, не знает государство об этом? Все давно уже знает. Но если бы сотовые вышки перевели на вот это питание, то города бы просто очищались вот от этих паразитических энергий. Люди бы в больнице обращались бы в это самое реже. Мы, мы пробовали также не только галогенные лампы, простая лампочка будет в этом режиме работать. Лампочка дневного света будет работать точно в таком же режиме. Э, светодиодные лампы, вот у меня светодиодная, она будет работать точно в этом же режиме. И последнее. Мое достижение, я сейчас успею сказать, вот, я сделал такую, вот эта штука, но я сделал как бы для походная. Вот у меня баночка. Это капилляры, которые продаются в это, аптеках. Это системы, у которых есть там пережимы, чтобы в капельном режиме... Вот здесь вот я вот свил, это вот дело. Если сюда поставить постоянный магнит с северным полюсом, вот, повесить бутылочку с минеральной водой... И посмотрите, чтобы обязательно в ней был магний, чтобы в ней был калий, потому что это очень полезно. И сделать все это в капельном режиме отсюда пойдет капать совершенно другую бутылочку. Ну, повесили там в эту сетку, там на это, гвозди, крючок. Вот. И в капельном режиме пустили, это будет правовинтовая вода. И все, что все минералы, которые находятся в правовинтовой в воде они будут биологически активны. То есть она будет ремонтировать сердце, ремонтировать зубы. То есть это накид который в наших чайниках. Она будет би биологически активна. Ремонтировать зубы, волосы и все это прочее. Ну вот вроде я так и сказал, все что хотел. Давайте пишите комментарии. Мы работаем ради вас, для вас. Будут еще другие новшества. Делайте. Всего доброго. Пока. Мы вновь приветствуем подписчиков канала Антона Зорина, а также гостей канала, которые зашли первый раз. Сегодня мы продолжим водородную энергетику. И сегодня нашей темой будет лечение и профилактика глаз. Как мы все знаем, что глаза это 90% информации. Вот. Остальные проценты это уже осязание там, и все это прочее. Вот, поэтому значимость наших глаз и болезни наших глаз, они очень чувствительны для каждого человека. Сегодня мы опять будем говорить о водородной технологии. Вот опять-таки тот, тот же аппарат, только есть у него уже отличие. Отличие в чем? Что мы заливаем простую воду, простая вода из-под крана. Блок питания у нас уже идет. Это зарядочно от аккумулятора. Кто будет делать? Мы, мы технологии даем открытые, поэтому делайте, пожалуйста. Берем зарядочное устройство на 6-12 вольт. Вот, 6-12 вольт Сейчас оно стоит 12 вольт. Для чего? Потому что нам водорода понадобится гораздо больше. Значит, первым моим мы.. мы мы работаем группы, это международная группы. вот, все занимаются техникой, то есть нам как бы близки эти темы, мы группа единомышленников. Вот, первым это сделал Виктор, но он не хочет светиться, поэтому он как бы передал эту информацию мне, я ее усовершенствовал, сделал, сделал практичной, так, чтобы можно было использовать каждому и, и любому. Итак, значит, что такое болезнь глаз? Болезнь глаз ⁇ это большинство у нас забитые сосуды глаз. А именно, то есть глаз, как любой орган, имеет, значит, сосуды, подающие питание глазу, и есть также сосуды, отводящие отработку, ну, скажем грубо, канализация глаза. И если канализация глаза забита, то у нас и растет глазное давление, и начинается откладываться белок на сетчатке, то, что называют бельмом. Метод очень простой, метод более, более, как бы, щадящий, метод более, скажем, такой, естественный, потому что из всех методов, ну, видел я там, Перекись водорода, но перекись это есть окислитель, в любой концентрации это есть окислитель, если мы капаем каплю перекись водорода, там ранка или что-то, она шипит, такие вещи с, с глазами делать ни в коем случае нельзя. А вот водород уже пускать, потому что водород у нас является восстановителем. В предыдущих роликах мы уже рассматривали темы дыхания водородом, то есть очищения и делаем лучшую проходимость сосудов мозга. Вот. То же самое мы будем давать водород нашим глазам, чтобы восстановить, именно восстановить сосуды. Так, и значит, что, что нам для этого надо? Водородный аппарат на, на базе фильтра, вот как мы ее раньше использовали. Ячейка у нас идет. Значит, это трубная ячейка, но ну, если я сейчас коротко вот так вот ее немножко покажу, сейчас запотела все. У нас здесь сейчас очень жарко, 32 градуса погода. Вот она ячейка, это трубная ячейка из двух труб подключена. Начало вот эта внутренняя труба, которая является обожженной, обязательно обожженной, и наружная труба идущая снизу. То есть у нас работает она как конденсатор. То есть работа идет только вот в вот, таком. Вот. Конечно, уже никакие блоки питания электронные, которые мы использовали ранее, работали на, на дистиллированной воде, они нам уже, ребята, не подойдут. Потому что токи здесь гораздо больше, и нам это надо, чтобы водорода было гораздо больше. Сейчас я принесу бокальчик, чтобы показать, какой у нас идет выход водорода, ну скажем. Возьмем вот такую вот мензурочку, через нее нам все равно будет видно. Вот я наливаю водички, поставили, у нас будет видно. Итак, по расходу водорода для лечения глаз у нас мы ставим на 12 вольт, вот чем и удобный. А для дыхания мы используем уже 6 вольт. То есть вот сейчас мы включим на 6 вольт. Вот, мы переключили на 6 Сейчас я включаю розеточку. Так. Почему у нас здесь не идет? Что у нас здесь не идет? А, я забыл включить. Извиняюсь, ребята. И все. Лампочка горит. Все, вот видно. Пошел водород. Запотела, правда, здесь. Водичка свеженькая. Если мы опустим сюда. Сейчас он наберется. Вот один бульк в секунду он идет. Так же, как у нас и было. Значит, норма один бульк в секунду. Это у нас для дыхания. То есть как вот мы раньше. В эту у нас друг в этом, значит, вдыхаем носом, выдыхаем ртом. А сейчас, значит, мы включаем на 12 вольт. И вы сразу видите, да вот он уже здесь белый, и так уже белый. Включаем. Сейчас мы подождем минутки две. Для чего мы это делаем, чтобы у нас воздух вышел хорошо. То есть вот сейчас интенсивность она идет гораздо. Водичка потом к концу ролика у нас уже будет коричневой, потому что ячейка гонит железо. Так. Значит, что еще? Обязательно, почему мы используем внутреннюю трубу отожженную? Потому что при внутренней отожженной трубе у нас идет атомарный водород. Атомарный водород либо моноатомный водород, я подчеркиваю именно моноатомный. Все ормос вещества у нас моноатомные. То есть Ормус золота и другие, ормус платина, которые всегда находятся в природной воде, они находятся в, моно, в моноатомном виде. Моноатомный водород, то есть атомарный водород, это является первым веществом ормус. Это первое ормус-вещество. Сейчас, мы ну, будем считать, ну да, уже можно сказать, что. Так, теперь, значит, нам надо подать... Эту смесь глазам. но как это сделать практически? А для этого, ребята, мы берем водолазную маску. Вот такую маску для воды. Единственное то, что я показываю, я поставил сюда, здесь вот трубочка, с завернутой гайкой, чтобы крепить вот она, внутренняя часть. Надеюсь, вам это тоже будет видно. Вот с внутренней части, то есть 3-х отверстие. Трубки можете использовать любые. Любые нам, чтобы оделась эта трубка на 6-миллиметровый шланг. То есть внутреннее отверстие 6 миллиметров. Это ПВХ-шланг, но он еще вытягивается. То есть очень хорошо. Сейчас вот я, смотрите, я подсоединяю. Я подсоединяю. Вот я его подсоединил. По камень, значит, у нас еще идет, значит, поступает, очищается. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы начинаем давать приток глаза, к глазам, приток крови. Для этого мы поглаживаем кожу, гладим здесь, гладим, гладим. Примерно сто раз. Но я сейчас не буду говорить. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы даем приток, наши глазки получают кровь, наши глазки получают питание. Я сейчас не буду делать это полностью, но вот прям уже чувствуется все. И мы одеваем маску. Так, секундочку, я правда забыл немножко. Сюда. Одну секунду. Немножко не полностью подготовился ребята у нас должно водород должен входить и должен же выходить то есть как мы видим водород заходит с нижней части маски здесь уже просто другого места нет то есть это единственное место где э, рифлены и должен выходить тоже с нижней части только другой части маски вот значит мы делаем так вот мы одели ее Все хорошо. Теперь вот я просто вставлю сюда, хотя можно и отверстие сделать. Вот так вот я ее вставил. Сейчас вот водород заходит, он поднимается в верхнюю часть. И что мы делаем дальше? Мы делаем гимнастику глаз. То есть первым делом мы сделали массаж, массаж лица. Мы дали приток глаза. глазам. Теперь мы делаем зарядку глаз. Маска будет немного запотевать, но это нормально. Потому что вместо, вместе с водородом начинают идти немножко пары воды. Вот ее прям видно на вот этой трубке. И пары воды будут обрасываться здесь. Но это говорит о том, что маска у нас герметично работает. Это очень хорошо. Теперь повторяюсь. Водород пошел. Делаем 15 минут. Поднимаем глаза вверх-вниз право влево, диагональ вправо, вверх, опускаем вниз, диагональ влево, вверх, опускаем вниз. И так мы работаем, ну скажем, 10 минут. Но, ребята, без фанатизма не вытягиваем сильно мышцы. Мы работаем легко, не надо сильно вытягивать мышцы, чтобы болели глаза. Можно несколько раз сжимать глазные яблоки веками. Вот. И вот так вот мы ставим будильник, значит, и продолжаем работать 15 минут без фанатизма. Я вас этому очень прошу. 15 минут у нас уйдет на то, что мы, значит, газом, водородом, но здесь, конечно, у нас еще идет... И это кислород, потому что ячейка вырабатывает газ Брауна. Газ Брауна. Но э, кислород у нас идет не в обычной форме. Вот. Это вновь, вновь, вновь рожденный. Он имеет уже изотопную форму. И он у нас тоже будет играть очень хорошую роль для питания глаз. То есть водород у нас очищает сосуды. Это самое, я скажу еще раз это. Вот, кислород у нас питает глаза, вот, результат вы почувствуете, некоторые чувствуют, то есть мы уже провели эти испытания, некоторые почувствуют даже за первый раз, у них зрение улучшается, особенно пожилые люди. Вот сейчас вот вы видите, моя маска становится более э, потливой такой и все. Значит, продолжаем зарядочку глаз потихонечку. То есть без фанатизма, без вытягивания мышц. Не надо сильно. Вот, потому что глаза будут болеть. Сейчас я, значит, показываю следующую. Я не буду выдерживать полное время. Мы экономим ваше время. Вот. Сейчас я снял масочку. Хорошо, и где-то минут через пятнадцать. Опа, вот так аж прилипло. <свист> Минут через 15 я уже это почувствую именно глазами. Потому что у глаз будет появляться такой здоровый блеск. Вот. Но дальше что мы делаем? Мы одеваем как в дыхание. Если вот я работаю с правым глазом, тогда я в правую в в в ноздрю. Значит, даю водород и зажимаю левую ноздрю. Вот, по этой ноздре у меня будет идти кислородно-водородная смесь, и она будет прочищать слезный канал. Вот этот вот слезный канал, слезный канал, который у большинства пожилых забит, поэтому глаза слезятся. Эти каналы надо тоже прочищать. То есть поставили, и дышим мы только ртом. Кстати, при маске мы дышим только ртом, дышим спокойно. Вот. Но ну, вот так вот это будет выглядеть. То есть 15 минут мы работаем маской. Потом еще минут, ну скажем, 5 или 10. И вот, мы уже прочищаем каналы. Каналы и этот канал прочищаем, прочищаем. И этот канал, то есть... Попеременно. Сейчас у нас уже водичка называет, начинает заметно желтеть, она будет желтой, но ну и бог бы с ней, потому что вода из-под из, из крана ее не жалко. Если так мы использовали э, дистиллированную воду и немного подливали воды из-под крана, там порядка ну, 20-30 грамма воды, то есть здесь мы уже используем именно эту воду. Буквально, ну я еще раз скажу, минут через 20 вы будете видеть, как ваше зрение улучшается. Еще я вот покажу вот такую вот вещь. Вот вы видите вот это черное типа, как трубки, но это нет. Это у нас, значит, матрица, которую предоставил мне. Любезно член нашей группы Иван Иванович Журбенко. Это матрица, которая дает право винтовое вращение. То есть, и чтобы газ у нас здесь тоже выходил право винтовым. Ибо энергия человека завернута вся эта самое право. Кому надо будет, под роликом будет e-mail стоять Юрий Шаршов, то есть я веду эту лекцию. Вот. И пишите мне, и я вам укажу, значит, адрес этого человека. У него матрицы стоят, ну, недорого, очень даже так вот сказать. Они и для телефонов, и для проращивания растений. Много чего они делают. Вот. То есть вот эта сторона, эта черная, которая информацию снимает, а там находится желто коричневая которая... Именно вращает энергетика идет право. Эти матрицы не выдыхаются. Поэтому ставьте там на телефон, по чашку еды, значит, питьевая вода, если у вас кувшины, или вы взяли воду, купили воду, приклеили к этой там скотчем, прикрепили, у вас, у вас все это будет очень хорошо. Ну, в общем, так, вот основное это мы и сказали. Вот, Саша, сколько там у нас времени прошло? Минут 15 еще есть, да? Вот, значит, повторюсь, обычные уже те блоки, которые шли у нас для дыхания, мы используем электронные блоки для этих светодиодных лапочек, это самое. Нет, они у нас не подходят, потому что здесь очень большой ток. Вот сейчас вот здесь показывает памперажу, По это более 10 ампер. Вот, эти блоки они не, не выдержат, но 24 я уже дать не могу, потому что это будет уже крайность, хотя есть 24, но он уже клинит, все, амперметр пошел, это делать не надо. Вполне хватит 12 вольт для глаз и, и 6 вольт, это 1 бульк в секунду, дыхание водородом, то есть прочищать. Да, возможно, мы будем делать маленькую партию, но это надо будет заказывать именно эти, эти трубы. Обращусь к своему другу Сергею, Сережа, Привет, приветствую тебя. Буду, буду просить его, чтобы он, конечно, выслал мне эти, эти трубы, нержавейку. Значит, зазор между трубами порядка полтора, ну, два, два миллиметра, вот так. Делаем между ними черные стяжки, которые для кабелей идут. Черные стяжки, они идут для наружных работ, они очень стойкие. Ну вот, так бы, как, как бы казалось и все. И запомните, минус у нас обязательно идет обожженная труба. Вот я их даже обозначаю. Вот у меня красный плюс, синий минус, синий у меня идет центр, вот. Легко отворачивать, то есть мне сейчас вот заменить надо воду, я прям буквально ослабил эти гайочки, поднял, вылил ту воду. Вы уже видите, она уже желтеет, она будет коричневый, вот. но эту воду сменил все, и, и все будет правильно. Так, метод наш зафиксирован, я, конечно, никакие патенты делать не буду, потому что это слишком дорого. Но мы позаботились о том, чтобы это было первенство наше, первенство нашей группы. Я все зафиксировал у нотариуса. То есть там есть запись, что это наша новая методика. Применять, конечно, очень жалко, что наши клиники, где имеется физ кабинеты, там вообще никаких. Это очень редко, что есть там водородные приборы. Хотя водород, повторюсь, это восстановитель. Вот, и если добавить еще вот эту маску, сколько можно из избежать э, операций? Потому что операции порой делают так, что потом только глаза портят. Я, я лично знаю несколько таких способов. Когда сделали моему мастеру, женщине Татьяне, операцию, у него вот так вот глаз сдулся, конечно, это самое. Потом, это самое, катушка Мишина. Мы сгоняли все это, слава Богу, через восемь сеансов. У нее глаз пришел в норму. Все это и через нос хлынул гной, то есть он был вот в этих вот пазухах. Вот, вот так, вот так вот. То есть, внесли заразу это врачи. Сейчас с ней все, слава Богу. Катушка Мишина сейчас сертифицирована. Последнее видео Александра Мишина он говорит о том, что наша медицина наконец-то сертифицировала эту катушку. Прошло чуть-чуть более пяти лет. Что это очень радует. Что нет уже, а то было и преследование, как бы, давление через каналы НТВ там, троллили эту тему. И троллили те, у кого этих вообще катушек нету. Так, Саш, сколько у нас там еще осталось времени? Еще, еще немного времени есть. Но основное я так тот -то сказал. Ребята, вот берите вот чтобы сделать вот эту трубочку ну чё можно значит не пиля от велосипеда прогнать резьбу дальше то есть там идет бронзовый вот этот самый можно сделать так можно значит а вот эту штуку я взял знаете есть значит пластмассовые резьбочки вот эти вот они очень удобны это поднимает крышку унитаза вот она унитазу крепится я пошел в магазин. Купил 65 рублей набор, вот, то есть для этого крепления ну, к вот этой вот крышки, фурнитура. Что хорошо, что болт на 8, резьба обычная. Шайбочки поставил вот здесь вот, просверлил ее. И здесь вот у меня то же самое. Я надеюсь, что видно, да, Саш, так? Вот чуть-чуть видно. То есть нам любая трубка, которая бы оделась только на 6-миллиметровую. Здесь я немножечко так болгарочкой, немножко ее подточил, как бы конусом она одевается. Все, проблем у вас нету. Вот. Делайте, занимайтесь. Вот. Маску по размерам. Маска стоит, вот эта маска стоит у нас, значит, порядка 440 рублей. В магазинах она есть. Вот. Она очень удобная. И, пожалуйста, размер головы, вот здесь вот ремешки натяжные, все это, ну, регулировка, все это есть. Значит, что вы почувствуете, вы уже в следующий день почувствуете, даже, возможно, в этот день, у вас глаза начинает появляться такой блеск глаз, и напряжение с глаз снимается. Возможно, я все-таки надеюсь, что я сниму очки. Потому что за компьютером я работаю, очень много приходит, много писем. А отвечать надо, если я оставляю свой адрес. Значит, надо отвечать, есть интересующиеся, кто-то только осваивает катушку. Кто-то там по лампе сожжена. То есть мы и с занимаемся. То, то есть на, наука, а как Спин это вращение, в какую сторону вращение, потому что наша энергетика, повторюсь, правая, все, все технологии, они у нас идут левые, начиная от света, отражение светоисходящих компьютеров, телевизоров, поэтому у них есть вредность. Вот, поэтому мы и делаем лампы сужена, там, квартиры переводим полностью, это дает очень хороший эффект, растения откликаются тут же, очень хорошо. Так, комментарии к этому видео теперь будут отключены, потому что для постоянных пользователей мы уже знаем. Этим троллям я отвечать не, не хочу и, и не буду. Кому очень надо, напишут на мой электронный адрес шаршов 777 собака -янекс ру, Который будет стоять под, под роликом. Ну ладно, ребята, всего доброго. Пока-пока. Ну что, пойду?